Всех приветствуем на нашем очередном вебинаре, организованном международной цифровой платформой индустрии недвижимости БРЭМ. Тема сегодняшней встречи — особенности получения вида на жительство в Германии. На сегодняшнем вебинаре мы обсудим возможности получения вида на жительство в Германии, какие варианты наилучшим образом подходят для человека, желающего получить вид на жительство в этой стране, Имеет ли право члены семьи на получение вида на жительство, а также нюансы и льготы для членов семьи, следующих за кандидатом. На эти и другие вопросы нам ответит Владислав Анатольевич Пинский, эксперт по немецкому миграционному праву и государственным субсидиям агентства Startup ABC Berlin. Владислав, приветствую вас на нашем вебинаре. Алексей. Расскажите вкратце о вашей компании, специфика, чем вы занимаетесь. Да, давайте расскажу немного о том, кто мы, что мы и чем занимается компания. Агентство Startup ABC Berlin, как, наверное, слышно из названия, это, это компания, которая помогает стартапом приземлиться в Берлине. Почему, собственно, откуда оно возникло? Возникло следующим образом. В какой-то момент я изначально юрист-миграционник, то есть занимался и занимаюсь помощью в получении вида на жительство и всем, что с ним связано побочно. И в какой-то момент ко мне стали обращаться стартаповцы, в основном из Москвы, то есть у меня такая специфика московская. Я в какой-то момент э, почему-то э, стал в Москве в этой тусовке известным человеком. Да? И вот, собственно, они стали ко мне обращаться и просили помогать в различных вопросах. Изначально миграционка, а потом и... Э, ну, Вещи, как а, вот компания организована, пожалуйста, помоги нам с налогами, а вот э, теперь у нас э, вроде все есть, а может ты знаешь кого-то, кто хочет вложить денег, может знаешь каких-то инвесторов и так далее и тому подобное. Ну и вот в какой-то момент э, из э, одного человека и его сотрудников, то есть меня, это переросло в какую-то сеть экспертов, которая помогала и помогает э, компаниям, теперь уже не обязательно стартапам, э, в, в, приземлиться, приземлиться в Берлине. Да? У нас даже называется эта вся история «релокация стартапов в Берлин». Да? Но, как бы, при этом, естественно, э, стар, стартапы – вещь модная, да? но э, нам абсолютно все равно, мы можем э, таким же образом помочь и э, любой э, компании, любой структуре, по, Выйти на немецкий рынок со своими деньгами, с помощью инвестиционных денег, получить субсидии, переехать сюда. То есть как бы из пункта А перейти в пункт Б, непосредственно Б Берлин. Да? Вот, собственно, этим мы и занимаемся. От, отсюда и взялась эта компания. Да? То есть как бы у меня есть адвокатская фирма под названием unwired for You что переводится как «адвокат для тебя». Эта компания уже... Она с седьмого года существует, но вот 13 лет на рынке, это, в принципе, мы всегда занимались русской личной консультацией юридической в Германии и э, делаем это уже давно и вполне себе успешно. Вот, поэтому как-то так, да, и я уже очень давно занимаюсь миграционным правом, То есть, в принципе, я лично занимаюсь с 99 -го года, имею уже приличный опыт, мы как-то сидели, подсчитывали наши кейсы, и за, вот, за время существования, даже не, не, не, за, не за время моей работы, год, а за время существования нашей компании, вот Android for мы сделали в общей сложности по-моему, 1200 с лишним, там, 1230, по-моему, в что мы насчитали, э, видов на помогли людям сделать. Да, Тут довольно уже мощная, э, с точки зрения, ну, как бы, сексеса, э, то есть успеха компания, и, ну, вот как-то так вот давно на рынке, и этим занимаемся. Uh -huh. Надеюсь, более-менее щеп вообще ответил. Вот. А, да, это интересно. Да, ну, в связи с этим тогда первый вопрос, Владислав. Расскажите, пожалуйста, о возможностях и особенностях получения вида на жительство в Германии. Угу. А, особенности сейчас э, есть конкретно связанные с короной, да, то, что, э, то, что сейчас э, все прям сильно поменялось, да, и э, на самом деле даже для меня, человека, который, ну, очень живет, да, и в этом плавает, и этим существует. Сейчас довольно сложно предсказывать что-то, да, потому что, ну, даже пока что еще нету э, окончательного окей немецкого посольства в Москве, когда все-таки, начнется нормальная процедура по подаче документов, да. Ну, давайте так, когда-нибудь она начнется, и э, все равно все станет на свои места, и будем исходить из того, что вот она уже началась, и мы хотим подать на ВНЖ, да? то есть, как бы, э, ну, для того, чтобы подать вид жительство в Германии, э, нужно э, обратиться в немецкое консульство в Москве, ну, или э, в то из других четырех, которые есть в России, есть в Новосибирске, есть в Екатеринбурге, есть в Москве, есть в Питере, есть в Калининграде. Вот есть пять мест, где э, человек в зависимости от проживания Российской Федерации может обратиться для получения э, национальной визы с целью перемещения своего вида на жительство или своего своего своей, перемещения себя вот в германию на, uh, вид на жительство, постоянное постоянно постоянное пребывание вот uh, то есть далее какие есть способы Да, способы есть иммиграции этническая иммиграция есть это иммиграция uh, по uh, немецкой или еврейской линии uh, есть иммиграция трудовая и то есть трудовая эмиграция это когда человек устраивается на работу, занимается бизнесом или занимается какой-либо свободной профессией. Есть, вот, к ней мы потом вернемся в особенности, потому что это будет касаться на, нас, именно непосредственно вот этой темы, да, есть иммиграция этого соединения семьи, это тоже будет касаться нас, потому что с нашими инвесторами или людьми, которые будут работать в немецких компаниях или захотят получить дожительство как свободные, например, предприниматели, могут последовать члены семьи, это... Тоже то есть, как бы, вот, одна из частей эмиграции. вот, ну и всякие разные гуманитарные вещи. Мы даже, есть, да, в этой ситуации неважно, есть разные возможности, когда люди, которые... Ну, человек есть родственник, он живет в России, этот родственник он болеет, его нужно переместить в Германию, и э, с, родственники готовы за него поручиться, тоже есть варианты разные всякие. Это так вкратце о том, что существует. Хотя на самом деле еще есть ряд других возможностей, но это сейчас как бы взорвет эфир, если это все рассказывает займет 3-4 часа. Вот. Я хочу непосредственно рассказать о трудовой или бизнес-иммиграции и о воссоединении семьи для членов семьи, которые последуют таким вот кандидатом, который хочет в Германию переехать. Мы здесь находимся в формате э, недвижимость, да, то есть, соответственно, э, соответственно, наши Наши кандидаты это, скорее всего, люди, которые хотят либо что-то строить, либо хотят инвестировать в недвижимость, да, и хотят таким образом свои деньги вложить и с них получать дивиденды, да, и в рамках этого еще и, например, получить вид на жительство. Это возможно. То есть, ну, давайте так. Значит, изначально покупка недвижимости в Германии как таковая не является поводом для иммиграции, но есть ряд возможностей и нюансов, как можно это, так сказать, все равно красиво завернуть в конфету, которая человеку даст возможность переехать. Например, человек, человек, решил, купить, человек решил купить пакет квартир. Одну секундочку. Человек решил купить пакет квартир, а, и, а, ну, например, решил инвестировать, скажем, полтора миллиона евро в пакет квартир, а, находящихся в Берлине, Бранденбурге и Штутгарте. Вот, например, он купил, не знаю, там, пять квартир недорогих, а, и а, эти квартиры ему начинают должны приносить дивиденды. Например, он эти квартиры может купить на себя, а может купить на компанию. Вот, например, если он эти квартиры покупает на компанию, а себя, а, я сейчас совсем утрированно и просто, объясняю, а себя же берет на работу в эту компанию как управляющего да, этими квартирами, то, в принципе, он может вот с помощью такой конструкции претендовать на вид на жительство, если да, совсем грубо и э, не вдаваясь в подробности. Да. То, есть, э, то есть, потому как... Э, Инвестиция в недвижимость является инвестицией в собственный капитал, да, а вот тот факт, что он будет уже э, сотрудником компании, будет платить налоги и будет платить э, социальные пенсионные сдержки, это уже э, страну Германия как, э, интересует больше. Да? То есть, э, можно, можно, конечно, и... Э, это все завернуть как реальную бизнес-эмиграцию, но тогда нужно будет этих квартир купить на какие-то совсем большие деньги э и показывать, что это, есть, э что это инвестиция интересная для Германии как таковая. Ну, например, покупает э квартиру на там, несколько миллионов евро в регионе, который э не очень развит. Да? Ну, есть такое место Микленбург-Фопома. Это, э это земля, которая считается в Германии э слабо развитой. Да, то есть, э Правильно. Ну да, земля, по -по -по талант, значит нуля, да? а, территория, часть территории Германии. А, и, ну, естественно, если человек готов в таком месте купить эм большой пакет недвижимости, то э, вполне себе могу представить, что этот регион согласится на то, чтобы выдать ему как инвестору вид на жительство. Да, потому что э, решать будет непосредственно региональное ведомство по э, делам иностранцев в том месте, где он будет покупать. Да, ну, например, в Берлине, если он захочет купить пакет недвижимости, хоть миллионов на сто, ему ничего, ничего не даст. Потому что Берлин... Э, все говорят, что-то в Берлине купить. Тут не обязательно после этого выдавать вид на жительство. Но, естественно под большой пакет недвижимости можно завернуть в компанию, на которой человека может взять на работу, а вот это уже даст человеку возможность получить недвижимость. Да? То есть я, я могу вдаться в некие нюансы этого, или, собственно, не знаю, как вот вы считаете, я, я, я так рассказываю примерно, как это происходит, если нужно с нюансами, могу рассказать нюансы, если нет, то... Как, как вы считаете? Ну вот э, да, Владислав, ну просто вот уточнение, то есть наилучшим образом для человека, желающего получить вид на жительство в Германии, э, то есть это регистрация компании. Э, либо, может быть, регистрация юрлица правильно, то есть это облегчает Ну, процесс компания юрлицо — это одно и то же, да. да. <coughs> компания юрлицо — это одно uh -huh. и то же. Смотрите, ну, например, давайте так, возьмем, давайте возьмем какого-нибудь какого гипотетического инвестора, который хочет купить пакет. Да? Вот он, допустим, решил приобрести на, на какую-то сумму X приобрести пакет недвижимости. Значит, что, как это делается? Человек создает юрлицо. Да, то есть это в этом юрлице, э, забегая вперед, желательно, чтобы соучредителем был не только он, а, а лучше всего, чтобы он был на, на наименьшую часть. Это можно сделать, например, с помощью того, что э, вообще не он соучредитель, а другое юрлицо, например, из юрисдикции любой другой страны Евросоюза или даже Евросоюза, но лучше Евросоюза. Ну, если нет, то, например, э, он дает своих доверенных лиц, которые являются учредителями этой компании, э, это… Важно впоследствии для ВНЖ. Но может и сам. Значит, эта компания создана. Дальше мы говорим о том, что эта компания должна приобрести пакет недвижимости. Это иммиграция и приобретение пакета недвижимости – это разные вещи. Да? Вот он, э, он приобрел этот пакет недвижимости. Это юрлицо, это компания, которая делает бухгалтерию, которая зарегистрирована в торговом реестре. Она приобрела эту недвижимость и ей распоряжается. То есть она, эта компания получает дивиденды да, и, допустим, платят кредитные какие-то э, истории. Э, теперь берем самого человека. Теперь мы этого человека хотим перевести. Мы этого человека, который может быть соучредителем этой компании, э, назначаем или берем в эту компанию на работу. То есть фактически на работу берет на себя сам, да, если он там учредитель по большей части. Э, в этой компании должен быть директор. Это отдельная история. Э, то есть, опять же, директором может быть, либо его доверенное лицо, либо, э, либо он сам. да. Э, если это он сам, то тогда, впоследствии, кроме того, что он директор, он, он, он себя назначил директором, а после этого он себя еще как директор берет на работу. Это разные юридический момент. Да, вот он себя после. Компания, он же директор, он себя берет на работу, и дальше он себя берет на работу уже не как директора, а, скажем, как менеджера по э, знаю, вопросам бухгалтерии, ну, не совсем, от фонаря, или, там, не знаю, по вопросам э, домоуправления, если, например, у него, у него есть э, экономическое образование. Вот, Значит. и дальше этот человек, как менеджер э, с экономическим образованием, у этого человека должна быть довольно большая зарплата, начинает заниматься, в принципе, тем, что он управляет этой компанией, да? ну, это вопрос формальный. У него должна быть довольно высокая зарплата, чтобы это все было без проблем. Эта зарплата должна быть составлять 4600 евро с расходами на... Которые, которые Работодателя эта зарплата будет составлять 5600 евро примерно. То есть как бы, это расходная часть, которая, которая будет падать на компанию. И из этой зарплаты примерно 3000 евро он будет получать чистыми себе как доход. Да? И вот он, например, купил эту компанию, внес в нее, ну, скажем, миллион евро, Который он потратит на недвижимость, еще 100 тысяч он внес для того, чтобы это было, для того, чтобы обеспечивать свой вид на жительство. Из этих 100 тысяч он почти половину получит как зарплату, вторую половину потратит на э, пенсионку, налоги и э, медицинскую страховку. Собственно, вот этот человек, вот его компания, он взял себя на работу в... Э, вложил деньги в свою недвижимость э, и получил свой вид на жительство. Да? Таким образом, тем, что он взял себя на работу и показал гос государству Германии, что он создал рабочее место, которое будет э, Германии при, э, примерно в месяц приносить 2,5-600 тысяч евро налогов и пенсионных вносов. Вот и все. Примерно вот так это нужно было бы сделать, если мы берем эту историю как инвестицию в недвижимость. На самом деле э, это можно сделать фактически любой... Э, инвестиции с любым желающим это, так сказать, сделать. Так как у нас тут вопрос недвижимости, вот вам возможность это сделать через недвижимость, да. Дальше с этим человеком могут следовать члены его семьи, это жена или муж, в зависимости от того, кто основной кандидат, и несовершеннолетние дети. Но несовершеннолетние, да, совершеннолетние дети, к сожалению, уже не, невозможно их присоединить. Да, вот Владислав, тогда переходим к третьему вопросу, да. Имеют право, насколько я понимаю, члены семьи получение вида на жительство. Вкратце да, вот имеют, подробнее, как происходит вот это. Это делается, это э, с, с, самый удобный способ это сделать сразу вместе с кандидатом. К, то есть, подать все документы сразу, да, э, человек подает свои документы и э, документы своей жены, ну, если это мужчина, да, или муж, муж если это женщина, и несовершеннолетних детей. Они э, фактически имеют право сразу везти с ним, э, ежать в страну, э, и это будет по соединению семьи, но оно происходит в ту же секунду, как э, и самовыдача э, видов на жительство. Как бы это, ну, скажем так, вопрос формальный, если нет никаких нюансов. Нюансы, они, в основном, юридического характера, судимости и вещи, как бы все, все остальное. Я не вижу никаких проблем. Почему бы это не должно было бы получиться? Скажите, а имеют ли члены семьи э, кандидата, переезжающего, так скажем, в Германию, какие-то льготы, возможно, да, какие да, права ряд... с видом на жительство? Какие права получают также члены семьи? Ага. Значит, э, ну Давайте, кстати, по поводу, какие права вообще у людей. Да? Начнем с самого кандидата, э, человек, получил вид на жительство. Э, ну, вот, а то есть история, по которой сейчас предлагал бы это сделать. Э, Во-первых, он э, имеет право до 12 месяцев в году, то есть подряд, находиться вне территории Германии. да Uh, у него uh, при этом есть медицинская страховка немецкая, uh, uh, у него есть uh, пенсионные отчисления, которые идут в пенсионную кассу, то есть как бы, часть денег, которые вот, он платит, они идут в пенсионную кассу, это деньги, как, которые, которые не теряются, а остаются в его пенсионном фонде. Да? То есть, как бы, в принципе, uh, деньги возвратные. Если, например, человек uh, ну, доживет до пенсионного возраста в Германии uh, или захочет из Германии уехать, ему эти деньги вернуть. Ну, то есть если уедет, вернут, а если доживет, то это будет... Uh, Германия имеется в виду, то это ему как в принципе. Вот. Значит, это касательно самого человека, а теперь касательно членов семьи. Ну и, видно, жительство дается на четыре года, и через два года, если человек готов выучить немецкий язык на уровне B1, это средний, средний разговорный и письменный язык, то есть как бы, ну, есть A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ну, B1 – это как то посерединке находится. То есть, ну, вот фактически, даже, даже ближе к началу, да, то есть вот, фактически он э, получит ПМЖ через 21 месяц, через 21 имеет право подать на него, и так, месяц, через 24 он его может получить. Теперь по членам семьи. Какие у них будут льготы? Значит, эм, супруг, супруга такого кандидата имеет право на интеграционный курс, Интеграционный курс — это 600 часов, которые государство частично оплачивает, в которых входит изучение немецкого языка, изучение немецких традиций, ну, вообще жизни в Германии. История, которая я ну, считаю, есть смысл пользоваться. Если люди собираются здесь жить, то, в принципе, вполне правильно было бы понимать, как функционирует структура этого общества, как здесь стоит интегрироваться и Чему это стоит делать? Ну, знание языка, понятно, это не обсуждается, оно должно быть, э, и вообще хорошо, когда люди знают языки. Вот, значит, дети э, имеют право на и обязанность, очень важный момент, ходить в школу, да, э, школа бесплатная, государственная школа бесплатная, вполне приличная, да, то есть, э, могу вам сказать, что, ну, вполне приличное образование, у меня, в самом, четверо детей и, как бы, очень немецким образованием. У меня один сын живет в Москве, а трое в Берлине. И я более-менее сравниваю. Думаю, что в Берлине чуть-чуть лучше образование, мне кажется. Да? Вот. И, собственно, ну, школьное образование, потом университетское тоже. Оно там частично платное, если про государственное говорить, но это какие-то копейки. То есть там 300 евро в семестр и 400 евро в семестр, которые люди платят за, за то, что они поступают в высшее учебное заведение немецкое, которое котируется во вашем мире. А, вот. И, собственно, ну, это уже когда, если, если этот ребенок приехал несовершеннолетним, а потом уже здесь закончил школу и поступил, вот у него возможность, естественно, поступать в немецкие вузы, которых он может учиться и получить образование. Uh, у всех членов семьи есть медицинская страховка, которая uh, держится на вот, работе этого uh, кандидата как, через свою собственную компанию. Uh, эта страховка покрывает абсолютно ну, то есть, все необходимое, что человеку может понадобиться по медицине, причем по всей Европе. Если человек выехал где-то в Евросоюзе, то и у него здесь что-то произошло, и то э, эта страховка все это покроет. Э, это государственная обязал, обязательная страховка. Что еще интересно? Ну, вообще, Берлин сам по себе для детей очень интересный город, очень много всего для детей есть интересного. Если люди с маленькими детьми, то могу Берлин, как человек, который в нем живет, рецепт, только рекомендовать. и э, э, ну, так, ст, ст, Такую инфраструктуру для детей мало где встречал. Вот. Какие еще могут быть, я не знаю, ну, возможно, вам что-то в голову придется, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вдруг у вас еще что-то есть ну, что очень, все... очень спасибо, Владислав, спасибо на, за очень содержательный, интересный рассказ. Я уверен, информация эта действительно очень важная и познавательная для тех, кто настроен приобретать недвижимость в Германии для комфортного и безопасного проживания со своей семьей, а также выгодно инвестировать в Германию и в дальнейшем Это стабильно там. зарабатывать в этом сегменте, наращивая прибыльные активы. Владислав, спасибо вам большое за уделенное нам и нашим зрителям время. До новых встреч. Спасибо большое, очень было приятно пообщаться. А я напоминаю, что на наши вопросы сегодня отвечал Владислав Анатольевич Пинский, эксперт по немецкому миграционному праву, праву и государственным субсидиям э, агентства стартап ABC Berlin. Вопросы нашим экспертам вы можете задать, оставив заявку, ссылку мы оставили в описании под этим видео. Также подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы всегда быть в курсе новых вебинаров, интересных и полезных новостей. Всего хорошего, делайте выбор обдуманно и инвестируйте с умом.